Кареглазая Я в глубинах не сплю Кареглазая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 Лод предначертан был в судьбах И под полярную звездою На самом краешке земли Тогда совсем еще мальчишки Покой страны мы берегли Среди этих скал в краю ветро Нам было нелегко порою Но мы взрослели им ужали, экипаж нам был семья. И пусть не становлюсь моложе, Со мной остались навсегда